Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Горниченков. Я директор интернет-агентства «Арсенал». Хочу дать отзыв о тренинге Романа Пузата «Заработок на сайтах» от Адая. Это двухдневный семинар, который проводился недавно Романом. И в первую очередь мне понравился тот подход, в котором Роман рассказывал потому что я участвовал в очень многих тренингах и самое большее что я не люблю это когда тренер дает очень возенистую информацию то есть когда он просто веснет на ушах занимает наше время и дает очень мало конкретики у романа этого, этого в его обучении не было абсолютно то есть он давал очень емкие, конкретные, точные ответы на те вопросы, которые были. Кроме того, у него была своя программа, по которой он достаточно последовательно продвигался. А, кроме того, ну, одна из причин, почему я пошел на обучение к Роману, а, то, что он многие вещи знает из практики. Потому что одно дело, если вы читаете какие-то блоги по SEO, если читаете какие-то книги, слушаете, может быть, людей, которые выступают на конференциях, но Роман – это тот человек, через которого прошло очень много его собственных проектов, проектов его учеников, и в своем семинаре он, например, рассказывал о некоторых вещах, которые, казалось бы, стоит делать так, но практика показывает совершенно обратно, что стоит делать совершенно по-другому. мне вот этот вот практический подход, он, он мне был наиболее интересен. Потому что теоретическая информация о SEO продвижения достаточно много, ну да, как и в любой сфере. Но э, крайне ценен опыт человека, который потратил свое время, потратил деньги на эксперимента, на то, чтобы реально проверить, что работает, а что нет. Это вот мне э, импонировало в его обучении. Э, кроме того, мне понравилось, как Роман э, выстраивал свое общение с, со слушателями семинара. Было очень много вопросов. Когда вопросы были конкретные, ни одного вопроса Роман не пропускал, кроме вопросов, которые были бессодержательными. Он сразу четко, товарищи, которые пытались его троллить, усмирял, говорил, что, извините, это не относится к тематике тренинга. Я отвечал дальше на следующий вопрос, который действительно относился к тематике. Плюс одним из ну, важных для меня причин участия в его обучении был, была возможность получить доступ всем сервисам, которые работают на сайте Puzat.ru. Это сервисы, сделанные командой Романа по составлению технических заданий для копирайтеров. Это колоссально полезная штука. Думаю, что в моих будущих проектах она мне очень сильно поможет сэкономить время. Да, потому что если вы делаете какой-то один проект, ну, даже если этот проект более-больше, больше, чем мелкий, вам потребуется очень много времени для того, чтобы вставлять технические задания для копирайтов правильные техни технические задания. Сервис Романа в этом э, может очень сильно помочь. Сервис ну, достаточно уникальный. Я думаю, что его полезность ну, очень трудно переоценить. Это действительно очень полезный сервис. И второй сервис – это сервис э, перелинковки. Потому что опять-таки информации по перелинковке э, до обучения Романа у меня было... Я бы даже сказал, более чем достаточно, но какой из этих вариантов перелинковки выбирать и как эту перелинковку делать нестандартными скриптами, да? потому что скрипты тоже они довольно сильно замедляют работу сайта и это не способствует лучшему продвижению. Пусть это будет ручная перелинковка, но как и, и чем конкретно ее сделать, сервис на пузатру тоже это помогает совершить. Для меня это тоже были довольно две резкие причины участвовать в обучении у Романа. В связи с этим рекомендую всем, кто интересуется тематикой продвижения и заработка на сайтах, участвовать во всех тренингах Романа, которые только вы найдете. На пользу вы для себя получите колоссальную. И как тренер Роман тоже очень интересная личность. То есть он не только дает знания, но и знает, как действительно мотивировать людей мотивировать не только морковкой, но и плеткой. Вот. Это тоже довольно ценное качество в тренере, потому что не всегда да, морковка помогает достичь результата, но иногда плетка тоже. Вот. Поэтому, если вы чувствуете в себе желание зарабатывать на сайтах, то обращайтесь к Роману как к тренеру, результат вы получите в любом случае на 100%, потому что все возможности для этого есть. Есть опыт, и знания, и умение эти знания преподнести. Спасибо за внимание. Я Дмитрий Кородниченков, директор интернет-агентства «Арсенал».